Друзья, всем привет! Мы продолжаем нашу серию про автомобили из США. И сегодня у нас на тесте интересный автомобиль. Это Санта-Фе 15 -го года из США в отличном состоянии, в хорошей комплектации, полноприводная. И у нас будет интересный конкурс. Досмотрите этот ролик до конца, и у вас будет возможность выиграть хорошую скидку от меня. Погнали смотреть. У нас сегодня на тест драйве Santa Fe 2.4 GDI. Добавлю, они есть с моторами 2.0 Turbo. 2.4 GDI есть и с атмосферниками. Это Santa Fe третьего поколения. Выпускались они с 12 по 17 год. И мы будем делать сегодня обзор. Данный автомобиль, он переоборудован, и он работает с ГБО, Прайта ЕБ. И кто досмотрит этот ролик до конца, может поучаствовать в конкурсе и выиграть отличную скидку на установку автомобиля с двигателем TSI, FSI, GDI, Актив. Можно кратко сказать, с прямым впрыском. И скидка будет очень хорошая. Многие наши партнеры автолюбители интересуются. На самом деле Santa Fe это очень популярная модель в Украине. И многие интересуются, а возможно ли данный тип двигателей GDI с прямым впрыском переоборудовать под газ. Сколько это стоит, сколько это времени занимает, какая гарантия, какой у меня будет расход. Мы будем разбирать все эти вопросы. Да, кстати, добавлю. Если что-то вам будет непонятно, вы можете написать в комментариях, да. задать вопросы, мы вам ответим. Теперь, тут у нас комплектация. Ну, американцы, вы знаете, в достаточно полной комплектации. Это свежий автомобиль, здесь пробег, я вижу, меньше 30 тысяч майлов. Он на автомате, То есть я еще не встречал американцев на механике, это большая редкость. С люком, э, с кожей, э, с навигацией американской, нерусифицированной, сразу же вижу. Где-то читал в комментах на Drive.ru, что Santa Fe э, с двигателем 2.4 GDI не едет. Я с этим категорически не согласен. Для этого автомобиля при массе больше двух тонн этот моторчик достаточно бодрый. А сейчас мы посмотрим, что здесь под капотом. Погнали смотреть так давайте посмотрим что у нас здесь под капотом под капотом здесь у нас 2,4 и мотор вот это у нас редуктор газовый пройти здесь у нас форсунки агипы вы видите газовые это map сенсор Блок управления, мозги газовые спрятаны, это у нас здесь выведен переходничок. Блок управления спрятан там аккуратно. То есть, всем видно, всем понятно, мы уже не один такой автомобиль поставили. Для наших специалистов как бы, это уже такая некоторая утина будем говорить. То есть, резюме простое. На данный тип двигателя, на данную марку автомобиля можно и нужно устанавливать ГПО для того, чтобы вы могли существенно экономить свой бюджет. Потому что стоимость бензина, вы знаете, это 30 гривен за литр. Стоимость пропамбутана это 10-11 гривен. Это на сентябрь месяц 2019 года. И это существенная разница в более чем 2,5 раза. Как работает система здесь, Добавлю, В данном случае здесь двигатель работает соотношение. 80 на 20 80% процентов пропан бутана и 20% процентов бензина то есть соотношение стандартное от производителя это 80 на 20 но в зависимости от режимов эксплуатации трассы город этот расход, это соотношение может варьироваться заправочная в данном конкретном случае установлена под бампер можно установить бампер можно установить под бампер но владелец выбрал под бампер в принципе не видно будем так говорить. давайте посмотрим что здесь в багажнике вот чем мне нравится американцы понимаете все на приводах даже у это газовый баллон это газовый баллон 55 литров ультра то есть он вмещает минус 15 процентов это по нормам безопасности ну, отнимите от 55 литров 15% процентов и вы будете понимать, насколько, зап... насколько можно будет заправить данный газовый баллон. Что вам еще рассказать про этот автомобиль? Это паркетник, это достаточно популярная модель паркетников из корейцев, санта популярная в Украине. Конкуренты у нее Шкода Кодиак, Киа Спартечу, Туксон, Туксон, скажем так, классом пониже. Но вот мне Санта Фе всегда нравились, я вам объясню. По качеству, по надежности эти автомобили, можно сказать, очень близки своим японским собратам. Кто, кстати, с этим не согласен, напишите обоснованно в комментариях, почему. И Санта Фе четвертого поколения уже в новом кузове, в рестайле, выглядит, на мое мнение, ну, намного поинтереснее поинтереснее салон по качеству там на высоком уровне так ну, сейчас мы заведем автомобиль да, я вам покажу кнопку переключения газ бензин она установлена здесь рядом с рулем вот посмотрите здесь как она работает тут всего лишь до да, кнопочка которая а, если вы ее нажимаете и загораются светодиоды при заправленном баллоне. Да, это означает, что автомобиль перешел на пропан. Если вы хотите ехать на бензине, вы ее нажимаете и выключаете. Вот вы видите, здесь она, вот она горит зеленым. Сейчас, сейчас автомобиль работает на газе. Если мы ее выключаем, автомобиль работает на бензине. Все элементарно. Еще одно важное преимущество, добавлю, при установке газобаллонного оборудования, да, что у вас появляется еще один пробег на у вас два пробега. Вы можете передвигаться как на бензине, так и на пропане. Если на бензине, вы на бензиновом баке могли проехать, условно, да, 500 километров или там, 600 с пропановым баллоном вы уже можете проехать тысячу. При путешествиях это важный плюс. Бывают местности, где не всегда есть забрах. Так, что установлено, какая система установлена на данном Санта-Фе? На данное Сантафе наша компания установила систему Pride Direct AEB. Добавлю, мы являемся официальными, эксклюзивными представителями итальянского завода AEB в Украине. Мы единственные, больше официалов у AEB в Украине нет. И это очень важный момент для вас, объясню. Почему? Все потребители, автолюбители понимают, что одним из важнейших факторов в принятии решений является гарантия. И все, конечно, понимают, что официальная гарантия от официального представителя да, гораздо более эффективна, по срокам более оптимальна и качественно чем какие другие либо варианты это вы должны понимать это для вас небольшой лайфхак мы в данной нише работаем больше 15 лет двигатели с прямым впрыском tsi fsi EcoBoost, SkyActive gdi мы переоборудуем с 2012 года на данный момент если так на скидку, вспоминать, это уже речь идет уже, наверное, о больше, чем сотни автомобилей, потому что у нас три собственных сервиса, Плюс больше 40 партнерских по всей Украине вы, естественно, понимаете и представляете масштабы. Итак, вернемся. Преимущество сотрудничества с нашей компанией. Это прежде всего работа с официалом, с официальным представителем. Гарантия. У нас гарантия от 3 до 5 лет. Это очень важный момент. У нас есть уникальное предложение для наших клиентов. Это страхование двигателя от поломки на ГБО. У нас есть страховые компании-партнеры. Да? и У нас есть уникальное предложение. Это страхование двигателя на 200 тысяч гривен от поломки на ГБО. То есть это для вас такая страховка. Имейте в виду, это есть только у нас. Я считаю это серьезным преимуществом для клиента. Это важно. Итак, друзья, теперь про конкурс. Я решил продолжить нашу традицию для наших подписчиков. Для участия в конкурсе вам нужно написать коммент под видео. И если данный коммент соберет больше всего лайков, то через две недели, возможно, вы выиграете скидку на установку в 100 евро. Итак, я думаю, будут вопросы, сколько времени занимает установка на данный тип двигателя, да, какой расход и стоимость. Сейчас я вам по порядку все расскажу и объясню. Значит, по времени переоборудования автомобиля с двигателем, с прямым впрыском занимает от одного дня до двух. По стоимости Стоимость стартует от 850 евро до 1000 евро – это диапазон на 4 цилиндра, в зависимости от сложности работ и в зависимости от производителя оборудования. Я вам скажу, что исходя из нашего большого опыта, да, по данный тип двигателей мы рекомендуем итальянских производителей, потому что качество и гарантия у итальянцев, да, существенно отличается и это вы должны знать это важно есть и другие производители польские их тоже можно установить цена может быть там где-то и пониже но мы мы не рекомендуем понятно да почему если у вас будут вопросы пишите в комментариях под видео мы вам на эти вопросы ответим так друзья вы посмотрели обзор мы рассказали в принципе вкратце про санта фе из сша которые мы переоборудовали под газовое топливо если у вас остались какие-то вопросы по автомобилю или по оборудованию или по переоборудованию вы можете написать в комментариях а так вы знаете что делать подписываемся жмем колокольчик смотрим наши видео у нас много обзоров про автомобили. Ставим лайки, да? Всем пока. Хочу добавить от себя впечатление от тест-драйва от Санта э, Фе. скажем так. Моторчик бодренький, посадка высокая, подвеска вообще мне понравилась. Очень такая вообще на стыках, на рельсах, на каких-то ямках. Вообще себя ведет отлично. Я, честно, не ожидал. Я давненько просто не катался на Сантафе. Фе. Вот, моторчик очень бодрый, даже на автомате, который здесь стоит, очень бодро разгоняется, очень активно, при всем при том, что автомобиль нелегкий, да, так что впечатление положительное, реально.